С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Отвечу на вопрос, как зарегистрировать и получить свидетельство о рождении ребенка, если ребенок родился на оккупированной территории. И у родителей есть только свидетельство о рождении, которое получили в администрации, Которая там временно на оккупированной территории, то есть не в органе государственной власти Украины. Да? Или, например, есть только справка о рождении ребенка, но свидетельства не получили также. Вот, есть два пути: административный и судебный. Я расскажу коротко о том, как в судебном порядке это сделать. Смотрите, есть Гражданский процессуальный кодекс Украины, есть статья 317, она определяет именно особ особенности производств в делах об установлении факта рождения или смерти на территории, на которой установлен военный или чрезвычай... военное и чрезвычайное положение, или на временно оккупированной территории Украины. Вот, то есть, есть специальные особенности, это... Отдельное производство, в которым устанавливаются юридические факты, которые влияют на, в будущем на права людей. Какие же особенности? Особенности для этих дел являются следующие. То есть, любой родители, или оба, или один, или их представители могут обратиться в любой из судов на территории Украины ну, которая тоже не на временно оккупированной территории а осуществляет правосудие то есть например родился ребенок в Крыму а родители находятся к примеру в Киеве то есть э, можно обратиться по месту своего жительства э, в Киеве в любой суд и указать что э, родился ребенок Приложить э, документы, о, копии документов о рождении. Вот, они должны быть э, заверены надлежащим образом. То есть на документе должна быть написана копия верна, дата, подпись и фамилия, инициалы лица, которые эту копию удостоверяют. Вот, э, судебный сбор не платится согласно э, закону о судебном сборе вот есть часть 1 статьи 5, дополнена двадцать первым пунктом э, опять же в этом году изменения вносились и заявители у, по делам э, за, по заявлениям об установлении факта рождения или смерти поданных в связи с военным положением чрезвычайной ситуацией вооруженным конфликтом Временно оккупированной территории Украины освобождаются от уплаты судебного сбора. Су... Судьи это знают, но можно дополнительно указать. Самый простой способ подать это заявление это зарегистрироваться в электронном суде. Вот там есть шаблон этого заявления. Ваши, например, скан копии этих документов, паспорт, код. Э Подтверждение, если вы в ВПО, справка внутреннего перемещенного лица. Но, опять же, я говорю, это не обязательно. Просто указать адрес вашего местонахождения, где вы находитесь на подконтрольной территории Украины. В любой суд подаете. Вот. Ну, вот смотрите, есть электронный суд у меня, да, кабинет. Я вот зарегистрирован. Как зарегистрироваться? Там тоже очень просто. Вводите электронный суд в гугле, регистрируетесь. И в первой вкладке, вот допустим, за... вот тут у вас будет э, с левой стороны «Заявы». Набирай, э, нажимаете Створыты «Заяву». Вот, оно бы... быстренько сейчас подгрузится. Вот. Ну, не быстро. Вот я как представитель, э, в принципе, э, мне сейчас надо просто еще копию до... дополнительно документа выбрать. Для того, чтобы подавать какие-то заявы. Вот я выбрал. Следующий шаг. Нажимаю. И вот я даже не буду никуда там переходить. Это гражданское производство. Я набираю народж. На, ну, слово народженя. Набираю в поисковике. Вот, и мне сразу выдает окремы проводжение заява про остановление факту дитины на темчасово оккупованной территории. Вам нужно ее выбрать. И система дальше вас проведет по шагово, по всем необходимым пунктом для заполнения. То есть, э, за, для того, чтобы зарегистрироваться в электронном суде, вам изначально нужен будет э, электронно-цифровая подпись нужна. Будет. Это может быть файловый ключ, это может быть э, с защитой усиленный ключ-токен. Вот, файловый ключ можно получить безоплатно в ПриватБанке Через приват-24 вы его оформляете и получаете ну, практически мгновенно. Вот, то есть не выходя из дома, такое заявление можно подать. Суд принимает такие решения о установлении факта. Ну, вот, э, неотлагательно, как правило, там в течение недели вы получите это решение на руки и идете в любой ЗАГС, опять же, на территории Украины или подаете это заявление, подаете копию решения об установлении факта рождения и вам выдают свидетельство о рождении. Вот такая вот простая процедура э, этого оформления. Если какие-то вопросы возникнут, или вы ну, не хотите разбираться, нет у вас времени, ну вот реально времени тут, ну сколько заполнить тут э, вот это заявление, ну за час, допустим, э, можно это все сделать. Вот, то есть... Э, Легко и просто. Возникнут вопросы, трудности в оформлении, вы всегда можете написать мне в комментариях к этому видео, я вам отвечу. Если вам нужна персональная консультация по этому вопросу, обращайтесь, я помогу. Вот. Все, никак, никаких сложностей я тут не вижу, все максимально просто. По порядку регистрации в административном порядке, то есть через ЗАГС, это в том случае, если у вас есть справка о рождении ребенка, выданная на ну, или оккупированной территории, или территории, где введено военное положение, но вы еще не получили свидетельство о рождении, то я сниму видео отдельно. Еще один момент, на который суд, суды могут э, обращать внимание, что якобы необходимо э, подтверждение, что вы не можете зарегистрировать э, рождение, получить свидетельство о рождении в административном порядке. То нужно знать, что есть э, решение Верховного Суда, ну не решение, а э, письмо э, Верховного Суда о том, что Суды э, должны устанавливать э, этот факт без наличия какого-то отказа э, в том, что ну, ЗАГС не может зарегистрировать. То есть э, была процедура какая? Люди шли в ЗАГС, получали отказ, что ЗАГС не может выдать свидетельство, и только после этого они якобы получали право обращаться в суд. Нет. Э, прямо в законе указано... Вот, о том, что э, такие документы э, вообще признаются. То есть документы, которые выданы. Э, вот сейчас открою законодательство и вам скажу. Это часть 3 статья 9 закона об обеспечении прав э, граждан и правовой режим правовой оккупированной территории. Вот э, Любой акт решения документ выданной органами или лицами, предусмотренными частью второй этой статьи. То есть, это э, органы и их э, должностные лица и служебные лица на временно оккупированной территории. Э, вся их деятельность, согласно этого закона, считается незаконной. Кроме э, документов, которые подтверждают факт рождения, смерти, регистрации, расторжения брака, лиц на временно оккупированной территории, которые э, приобщаются к заявлению о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния. То есть, по сути, ЗАГСы могут регистрировать также без суда. То есть, факт рождения можно не устанавливать. Но э, практика, на практике может быть иначе. Поэтому можно обращаться в суд, можно обращаться в ЗАГС и таким образом получать свидетельство о рождении ребенка, уже выданное украинскими государственными органами. Всего вам доброго, подписывайтесь на канал.